И всем привет, друзья, с вами я, Альмир И в этом видео, друзья, я вам покажу Три вот простейших построек в Майнкрафте И, кстати, друзья, если вы заметили Уже в Майнкрафте зима Смотрите, вот Я изменил даже свой скинчик Вот у меня теперь шап шапка вместо кепки И брюки Как баллоны И вот курточка, и валенки у меня есть Вот И давайте приступим Ну что ж, друзья, вот и они вот. Ага, я понял А что-то здесь обратно, друзья Вот первый Первая постройка, друзья Это вот новогодний Новогодний фейерверк, так сказать Вот, вот. Фу, Красиво, друзья Давайте, наверное, ночью будет Еще покрасивее Сделаем вот такую вот Ночь И... Да, друзья, это очень красиво. А вторая, друзья, это у меня вот такой вот одноразовый, так сказать, пушка из тенти. Вот. И смотрите, как он стреляет. Вот. <связано> <связано> Тут что-то пошло не так. Так, друзья, давайте построим лучшую ногу. Давайте построим, друзья, вот здесь. Вот, смотрите, друзья, ставим вот раздатчик вот сюда, один повторитель, и, и сюда. Вот, смотрите, друзья, начал дождь. Точнее снегопад, очень круто. Так, Давайте выключим этот, так сказать, дождь или снег, или, вы знаете, Поставим вот сюда вот булыжник, какой-нибудь блок. И вот сюда вот липкий поршень, а, значит, липкий поршень слизь. Вот так вот. А сюда, друзья, вот так, и вот так вот все, друзья, готово. Вот так вот она должна получиться. А тут у нас какой-то неудавший был. И вот сюда вот ставим кнопку. Так сюда одну задержку так, а, сюда два задержки, друзья так, это очень важно теперь переполняем все и смотрите, друзья, как он стреляет вот, видели, друзья? вот, взорвался только это, друзья, одноразовый, как я уже сказал вот, оно сразу же сломается третья постройка это какой-нибудь пранк или, короче, чтобы затролить друга Давайте берем какую-нибудь модегу и смотрите, что тут произойдет. Так. И смотрите, друзья, если он, он хочет распашить, так сказать, вот эту вот землишку. И он тут же зарвется, смотрите как. Вот видите, друзья? Вот. Это очень круто. И в этом-то все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а также делитесь мнениями в комментариях. Вот, друзья, всем пока!